Не балка, я тебя блять! Ты, Фюхафнер, я вижу, как молодой Хафнер, ты, Фюхафнер, ты, Фюхафнер, ты, Фюхафнер, ты, Фюхафнер, ты, Фюхафнер, ты, В халате на яхте, yeah. Все, что поднял, потратил, yeah. нахуй копить я спрятил стоп, сука, нам не дай топ, дай топ, цепи нам не как лет, как лет, сука, нам не верхом ягонь, я будто попал ты планкон, а дари на водороды, не буду берегов, да. если ты не будешь, то я грею, то ты лоха. если ты не будешь, то я грею, то не лох, если ты не будешь, что я грею, то не лох, то я грею, то пошел, то Побег, еще раз, ты не будешь. Можешь... А чё бабу-то не взяли, смысл? Чтоб ты меня не стопил, больше, в принципе, урод Разворачивайся зеленый, я его возьму Бугли Яс Фиги, открывай бейт Капец, ты колобок, конечно Соки ну ладно, окей. Понимаю, такой тащит, как я нужен в команде. Можно мне последнего? Вроде на миду, на миду он. Шорт идет. А на стуле был. Ну хоть кто-нибудь для приличного нажмите F1. Он убежал. Я уже... Эй, да. стрел? <смех> а я попросил последнего. Какой-то ублюдок, Жизненно, блядь. да? Я проголосовал всех.